Игорь Мерлин. Ком представляет. Привет, ребята. Меня зовут Владимир Федюнин. Я из города Биска. А, вчера я посетил а, тренинг Игоря Мерлина Магия тантрических объятий. А, я пошел просто ради интереса, как бы ничего там не хотел увидеть для себя, но со мной случилось чудо. У меня ушли блоки, я обнимал незнакомых людей, я смотрел им в глаза, я видел искренность в этом взгляде, то есть там один-два человека, когда смотришь, какие-то там были вот что-то, зажимы, а потом я просто искренне смотрел в глаза, я научился смотреть в глаза. Это очень поможет мне в работе и вообще в жизни, в общении. Вот, также обнимать, например, мужчину для меня было вообще дико просто. А теперь, ну, то есть я понимаю, что это какие-то действительно комплексы, это же, я обнимаю человека просто искренне, ну, когда за что-то благодарю, или когда я его давно не видел, или еще что-то. И вот эти объятия, это, это передача энергии, вот. Вы научитесь это делать, я вам советую посетить этот, этот курс.